Короче, открытие кейсов, аккаунт подписчика снова он. Так что продолжаем. И сразу охотник. Сразу сходу охотника выдает. Что <coughs> сделать? x 2 x 3 Первый слив, второй поднял. Сейчас поднимет. Пустит. Не пустит. Ладно, погнали. Еще хорошо. Можно пока вот это продать. Открыть янтарный. Я уже знаю, что выпало, так что не интересно. Дэнди. Из Дэнди может выпустить как говно, так и хорошее. Выпадает говно. я Вот если чудо выпадает хотя бы в файл сам приятель. Глок. Глок. Неплохой блок. идет минимум на два кейса еще ходит протокол подъем так все он не дает денди должен дать вот прям идеально будет вот прям идеально ладно почти 48 нормально груд вот груд может дать сейчас не дал слил Рамора. Диамора может окупить. Минтарный градиент. Понимаю. 0,07. Быстро. Автоматика. Еще раз. Плохо. Можно поворотить. Сильвера элита. Раз, два, три, четыре. Грейт. Делаем наш сап на 60 рублей. Минус. Теперь этот мы делаем на полу. Юспром. Ну, юсп можно накрутить чуть-чуть. <coughs> Кучина, если что, продать можно. Дал. Сюда. Взлетит. Убитая Фудзияна. Не залетела. Ладно. Че еще у нас есть по кейсам? Рунический. <coughs> Рунический прям дает. Не дает. Все, он отдыхает. Слил сейчас даст. Не должен дать. Смотри, горелка бунзина. 50. Все, он купил два кейса. Теперь мы можем открыть Бануру, которая слила... Понятно. Лоу процент. Не залетел. Хорошо. Этот можно попробовать скрафтить на 120. 100 бизон Безум. Понятно, мимо. Я могу открывать Сильвера. Пучина. Страж. Платка. Змейка. Могу, понимаете? вот это вообще идеальный бро. 200. Дискотехника, поехали. Это мы сразу глянем на 50. Очень много. Вот теперь можно 200, Нет, сто, сто, 100, сто. 100, 100, 100. Открываем. Надеюсь, то, что удаст, не дало. Можно продать его. Вот тепло типа, три кейса. Раз серебро, два бухавики, три смейк. Духовиков сразу мы ставим на 80. На 100 мы ставим вот это. Первый минус. И второй тоже минус. И теперь будет рисковая херня, типа на 250. Нет, не 250. 150. 100 трек понимаю апгрейд 50 Поехали Минус Второй раз он слил, но ничего страшного. Я спасибо такой был удачи всем пока